Всем доброе утро! Я рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен такому интересному и перспективному направлению среди источников света, как светодиодная лента. Сегодня мы с вами поговорим об особенностях ее применения, преимуществах. Мы познакомимся с актуальным модельным рядом, который предлагает компания «Ферон». Посмотрим решения, какие у нас есть для различных сфер применения. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли вам слышно, видно. Сегодня вы можете задавать ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Итак, у нас уже, у нас уже достаточно... Да, спасибо, спасибо, Вячеслав. У нас уже... Почти 50 человек. Это замечательно. Спасибо тем, кто присоединился к нам вовремя. Отлично. Итак, вкратце о нашей компании. Те, кто с нами еще не знаком, либо знаком еще слабо. Компания Ферон уже достаточно работает давно на рынке ситотехники, уже более 20 лет. Компания по праву является одним из лидеров рынка. Наши товары представлены по всей Российской Федерации и в некоторых странах СНГ. Мы имеем офисы в Москве, Самаре, Казани и Новосибирске. В текущей товарной матрице компании Ферон более 3000 позиций, в том числе по направлению светодиодной ленты уже более 330 наименований уникальных. Итак... Сегодня светодиодная лента, как источник света, очень прочно закрепилась, так скажем, во, всех, во многих сферах применения и имеет очень большую популярность. Товар достаточно уже не новый, он себя хорошо зарекомендовал. Прошло уже, так скажем, несколько поколений ленты. Итак, какие задачи мы можем решать с помощью нашей ленты? Это, конечно же. Декоративная подсветка. Какая основная сфера применения здесь? Это, конечно же, в основном бытовые задачи, это подсветка рабочих зон, потолков, ниш, проемов, также многочисленные арки, лестницы, мебельная подсветка ну, и многое другое. Второе очень важное направление, да, и где все больше и больше применяется лента, это, конечно же, основное освещение. Здесь уже применяются ленты гораздо большей мощностью, в отличие от декоративной подсветки. Ленты с большими световыми потоками. Здесь уже ленты используются в основном в сочетании с алюминиевыми профилями. Очень важная сфера применения – это наружное освещение. Здесь, конечно же, лента применяется для подсветки домов, зданий, придомовых территорий для оформления каких-то праздничных композиций и различных инсталляций. У нас есть решение для освещения бассейнов, саун, бань. Достаточно уникальное решение, об этом мы чуть позже поговорим. Ну и, конечно же, очень важное направление – это дизайнерское освещение. Это многоуровневые потолки, это размещение источников света на на стенах, на потолках, осуществление различных переходов между этими уровнями. В общем-то, все основные задачи с помощью нашей ленты можно решать. Конечно, здесь надо отметить, что в зависимости от сферы применения и, соответственно, условий эксплуатации, ленты имеют ряд, ряд технических особенностей. Конечно, мы всегда учитываем определенный набор характеристик присущих лентам. Это, например, напряжение питания. Это степень пыли влагозащиты. Цветовые температуры, яркость ленты. Также такие характеристики более специфичные, как коэффициент пульсации, индексы цветопередачи. Также более детальные это как кратность реза, ширина печатной платы, ну и многие другие характеристики. Давайте более подробно посмотрим актуальный ассортимент. Компания «Эфирон». Начнем мы, конечно, с самым популярным направлением лент. Это ленты с рабочим напряжением 12, напряжение 12 вольт. Здесь наша компания предлагает весь востребованный модельный ряд по мощностям. Это 4,8 ватт на метр, 9,6, 14,4. Также у нас есть в 12-вольтовой линейке более мощная лента для организации основного освещения. Это 17 ватт на метр. Достаточно серьезная лента с 180 чипами на метр. Здесь отмечу, что все наши ленты имеют высокий индекс цветопередачи, больше 80, что позволяет точно передавать цвета без каких-либо искажений. Данная линейка 12-вольтовых лент у нас, она, как я уже говорил, полная. Есть все цветовые температуры, широкий диапазон мощностей. Есть цветные решения для декоративной подсветки. Вообще, мы сами видели предыдущий слайд по сферам применения. Можно с уверенностью сказать, что ленты до 9,6 Вт на метр – это декоративное применение. То есть, по сути, все 4,8 Вт на метр ленты. Все, что выше 9,6 шесть, может применяться уже для организации основного освещения. Ленты 14, 17 Вт на метр – это уже достаточно интересное решение. Все ленты поставляются на катушках, все катушки по 5 метров. В комплекте припаяны провода для подключения ленты к блокам питания либо контроллерам управления. Очень важный нюанс. Все наши ленты, включая маломощные 4,8 Вт на метр, изготовлены с применением двухслойной медной платы. Это очень важный момент, который обеспечивает долговечность ленты и очень важные безопасные режимы эксплуатации, избегая перегревов. Здесь хочется отметить, что у нас есть также и готовые комплекты для тех, кто не готов разбираться с блоками питания, как это устроено. Хочется купить, достать из коробки и подключить в несколько движений. У нас есть готовые комплекты, которые включают в себя блок питания, ленту и пульт управления. Эти комплекты реализованы в мощности 14,4 Вт на метр, цветовая температура 6500 и два решения в мультицветных RGB комплектах. Здесь на данном слайде представлена линейка лент с повышенной поливлагозащитой. Мы с вами знаем, что обычные ленты идут со защитой IP20. Здесь у нас уже... Защита IP 65, данные ленты повторяют линейку лент с защитой IP20, просто на них нанесен дополнительный силиконовый слой, кроме мощной ленты 19,2 19 ватта на метр, там где лента у нас уже имеет двухслойную двойную, двойную плату с двойным расположением чипов более широкая плата. Мы с вами уже э, упоминали замечательное решение для организации э, подсветки бани-саун. Э, сразу отмечу, что это достаточно эстетичное, красивое и э, важно, что безопасное решение для подсветки э, сауны и бассейнов. Это лента LS651. Она не боится также соленой воды. Может, э, и ее э, часто используют для организации наружного освещения. Там, где э, подъявляются более повышенные требования к Безопасности, там, где не подходит лента по определенным причинам, рассчитанная на напряжение 220 вольт, соответственно, могут использовать вот эту ленту. Здесь на этом слайде вы видите QR-код. На нашем YouTube-канале Фирон есть плейлист, посвященный светодиодной ленте. Вот как раз этот QR-код ведет на ролик, в котором как раз мы освещаем особенности этой ленты, а также ее комплектацию. Что хочется отметить, что наш комплект изготовлен из высококачественных материалов. Да, сразу отвечу на вопрос. Данная лента рассчитана на широкий диапазон, может как экстремальный диапазон да, эксплуатации температуры. Это минус 40 плюс 100 градусов. Очень хорошо себя зарекомендовала Решение уже, уже не новое. Это решение уже несколько лет на рынке. Мы его в течение этого времени, так скажем, Тестировали, адаптировали, мы его и, и варили, и замораживали, и уже настоящий реальный опыт эксплуатации показывает, что это, это, эта лента очень-очень достойно служит. А здесь очень важно тоже, есть очень богатая комплектация, мы даем, то есть ленту можно поделить на несколько частей, до трех частей есть необходимые заглушки, как водные для кабеля, так же и торцевые. Есть хорошие мягкие силиконовые крепежи для крепления ленты к стене. Также лента имеет плоское основание со стороны крепления к поверхности, что также очень удобно, что облегчает ее крепление. Пока такого цветного решения у нас нет. Немного позже мы его обязательно добавим. Так, поехали Дальше. На сегодняшний момент очень активно набирает популярность такое направление стадионных лент, которые рассчитаны на напряжение 24 вольта. С чем это связано? Сейчас это в основном профессиональное использование лент. Почему же 24? Мы с вами знаем, что замечательная формула расчета мощности нам говорит о том, что мощность равна напряжению умноженному на силу тока. Соответственно, мы при более высоком напряжении можем подключить в два раза большую мощность. Да? То есть, если условно при 12 вольтах мы подключаем 100 ватт, то при 24 вольтах, при тех же токах, мы можем получить уже 200 ватт. А какие преимущества нам это дает? Более высокое напряжение дает более равномерное свечение на всем отрезке ленты без потерь этого потока. А меньше... Токи потребления при сопоставимых мощностях будут обеспечивать меньше нагрев ленты и, соответственно, повышенную надежность и больший срок службы этой ленты. Лента, рассчитанная на напряжение 24 вольта, также поставляется на катушках по 5 метров. Здесь правило подключения такое же, как и для 12 вольтовых решений. Ленту мы подключаем отрезками до 5 метров. Это, Вы знаете, что это обусловлено, проводящей способностью плат, в общем-то, все рассчитано на 5 метров в длину. Здесь очень важно отметить, что в отличие от многих производителей стадиодных лент, которые предлагают свои решения на рынке, наша линейка 24 вольтовых лент – это более профессиональное, решение, более профессиональное решение, и она не копирует линейку 12 вольт то есть не являясь точной копией, с простой заменой резисторов. Вся конструкция наших 24 вольтовых лент она оптимизирована под, как раз под рабочее напряжение, под большее рабочее напряжение. Здесь вы видите мощности 6 Вт на метр, 11 и 16 Вт на метр. Все наши ленты в линейке 24 Вольт, они выдают... Высокий световой поток, все наши характеристики доступны на наших сайтах, вы можете посмотреть и дополнительно и скачать Есть файлы для использования в специализированных программах. И вся информация о потоках и дополнительных характеристиках у нас тоже имеется. Все данные мы открыли, и они доступны на сайтах Ferron и ShopFerron. У нас есть достаточно уникальное решение для светодиодных лент. Наша лента LS520 – это специальная лента, которая рассчитана на подключение отрезкам длину до 20 метров. Обратите внимание, 20 метров – достаточно большая величина для лент. За счет чего это сделано? На плате применены дополнительные компоненты, которые позволяют подключать эту ленту без потерь светового потока на протяжении всей длины 20 метров. Здесь очень большой плюс в том, что это дает экономию при сопоставимом большей стоимости самого изделия. Здесь мы можем сэкономить на блоках питания, на каких-то дополнительных аксессуарах при подключении. Мы, нам не нужно делить ее на много частей. Здесь тоже важный момент. Мы можем сэкономить не только на изделиях и аксессуарах, но и на стоимости и скорости монтажа. Это тоже важный момент. Особенно там, где нет возможности расположить как раз дополнительные элементы, особенно блоки питания. На наши 24 вольтовой вольтовые ленты распространяется гарантия в 3 года. Конкретно лента LS520 поставляется в катушках по 20 метров. Итак, LS520 позволяет подключить питание в одну линию до 20 метров без дополнительных затрат. Один блок питания, один набор проводов, одна лента. А еще эта лента называется стабилизированной. Все 24 вольтовые ленты имеют кратность реза 10 сантиметров. Да, Константин, КОБ-лента у нас будет. В ближайшее время мы ждем поступления. Она будет со всеми аксессуарами. Да, 24-х вольтовая лента в большей мощности тоже у нас планируется. В этом году будет достаточно, достаточно существенно обновлена линейка, дополнены новые позиции, поэтому следите за нашими обновлениями. Мы будем вам очень оперативно о них сообщать. Мы с вами знаем, что светодиодная лента сама по себе, конечно же, не работает. Нам для этого необходимы дополнительные аксессуары, коннекторы, провода подключения. На данном слайде вы видите, что у нас в ассортименте нашей компании это все есть. Клиенте также требуются и блоки питания, и какие-то элементы управления, контроллеры, профили. Все это мы тоже предлагаем нашим клиентам. Сейчас мы с вами более подробно посмотрим, что же у нас есть. Значит, на данном слайде мы видим, что есть все необходимые коннекторы и угловые, и прямые соединители лента к ленте, лента блок питания и, и так далее. То есть все возможные конфигурации у нас для этого есть. Все, что необходимо для подключения этих лент. Однако в последнее время развивается такая тенденция, что все больше и больше, конечно же, используется старый добрый способ пайка. Надежнее него пока ничего не придумали. Блоки питания. Мы существенно расширили линейку блоков питания в этом году. У нас добавились модели 24 вольтовых решениях, особенно это касается блоков питания с повышенной пулевлагозащитой IP65-67. У нас серьезно расширилась линейка ультратонких блоков питания серии LB001. Теперь у нас есть все доступные мощности от 12 до 72 ватт. У нас, конечно же, основная наша флагманская линейка LB009 и 019, соответственно, в 12 и 24 вольтах, теперь имеет все даже мощные блоки питания, как такие как на 350 и 500 ватт. Здесь очень важный момент, что наши блоки питания имеют все необходимые степени защиты. Это важно при выборе блока. Можно купить хорошую ленту, но посадить ее на... Некачественный блок питания, который достаточно быстро убьет эту ленту. Дело в том, что блок питания, он важнейшей функцией блока питания, конечно, это преобразование напряжения да, и его стабилизация. Это очень важный параметр для стадиодной ленты, поэтому также наши блоки еще оснащаются необходимыми степенями защиты. Это, конечно же, защита от короткого замыкания, это защита от перегрева и перегрузки. Вот эти три очень важные защиты, они всегда сопровождают все наши блоки питания. Мы знаем, что на рынке очень, очень много эконом-решений, да, которые, конечно же, не имеют данных степени защиты. Отвечая на вопрос Ивана, да, конечно, все блоки питания мощностью от 350 Вт оснащаются кулером. Это обязательно для избежания чрезмерного нагрева. Да, по вопросу очень нужны датчики на включение ленты взмахом руки. Мощные будут. Мы работаем над этим вопросом. В случае появления в нашем ассортименте мы обязательно сообщим. Также наша компания предлагает хороший ассортимент элементов управления для стадиодной ленты. В основном они используются для... Самое популярное решение это, конечно, контроллеры для мультицветных, RGB-ленд. Наш флагманский контроллер это LB-55 и LB56. Они отличаются цветом корпуса и цветом пульта управления. Это черный и белый контроллер себя очень хорошо зарекомендовали. Достаточно мощное решение, многоканальный. Решение собрано на очень качественных компонентах без перегревов, работает очень-очень стабильно. Пульт э, выполнен в таком хорошем современном лаконичном корпусе. В общем-то, решение э, нашло своего потребителя, и он очень популярно. Для э, розничных сетей, для DIY-сетей, для магазинов э, мы вывели в этом году линейку контроллеров э, LD616263. Они, чуть, они выполнены уже в пластиковом корпусе, чуть меньше нагрузка на канал, 8 ампер на канал, немного другие пульты управления. значит Здесь у нас есть контроллер для мультибелых лент, так называемый, называемый CCT-контроллер. Контроллер-диммер, который позволяет решать, наверное, основную, самую востребованную задачу контроллеров, это, это функция димирования и, конечно же, контроллер для RGB-ленд как наиболее популярное решение. Есть контроллеры ld 6566 это, это более упрощенные, так скажем, варианты, которые э, рассчитаны на какие-то, например, подсветка, организация подсветки в автомобиле, где-то какая-то мебельная подсветка, витрины магазинов. Вот такие контроллеры меньшей мощности. Это тоже, тоже популярны. А Дмитрий задал нам вопрос: пульты влияют ли друг на друга, если два контроллера работают рядом? Нет. Каждый пульт имеет свой протокол шифрования, и они не создают помех друг для друга. Но мы можем на один пульт подключить несколько контроллеров, прописать их в память. Более подробно все написано у нас в инструкции. Также скоро нас ждет новинка. В ближайшее время у нас появится усилитель для цветных и монохромных лент. Значит, что он из себя представляет? Это трехканальный усилитель. Для монохромных RGB лент он подключается в разрыв между отрезками ленты и позволяет управлять одним контуром с помощью одного контроллера. То есть, по сути, управление с контроллера через усилители проходит синхронно. То есть, очень простая задача – это управление делается очень простым, с одного пульта. То есть, не нужно иметь несколько пультов, и мы подключаем несколько отрезков, и пользуемся одним пультом управления. Мы с вами знаем, что светодиодная лента, особенно высоких мощностей, да, вообще любая лента от 9,6 ват на метр, мы рекомендуем, мы рекомендуем использовать ее с применением профилей. Профили изготовлены из алюминиевого сплава, они анодированные. Мы рекомендуем их для повышенного теплоотвода, для, для снятия дополнительного тепла с платы ленты, для того, чтобы увеличить срок службы Лент. А, как я уже сказал, мы рекомендуем использовать их от 9,6 Вт на метр. А, здесь мы отметим, что на сегодняшний момент компания Ferron имеет одно из лучших предложений среди компании по светотехнике в группе алюминий профиль. По совокупности характеристик это сочетание модельного ряда, это, конечно же, комплектация данных профилей, и это ценовая, ценовая политика нашей компании. Сейчас у нас есть все самые востребованные, встраиваемые, накладные и технические профили для организации освещения в различных сферах применения и, конечно же, решения разных задач, в том числе дизайнерских. Давайте более подробно посмотрим. Значит, На данном слайде у нас отображены встроенные профили. Сфера применения их достаточно широка. Это и мебель, кухни, какие-то витрины, коммерческие помещения. То есть достаточно... Разнообразные сферы применения. Вот сам, например, самые популярные профили в этих решениях это 251, 252 профиля, узкие, которые позволяют располагать ленты достаточно большой ширины. Хочу отметить, что все наши профили, ко всем нашим профилям есть информация по ширине площадки предназначенный для наклеек клиента. и вот вы тоже можете посмотреть на наших сайтах и в информационных материалах. Также у нас есть профиль КАП-254, который позволяет осуществлять монтаж в гипсокартон под финишную отделку. Здесь монтаж осуществляется так, что профиля самого не видно, нет его видимых частей, мы только видим рассеивать, и все. То есть все получается достаточно аккуратно. Следующий слайд у нас – это наиболее популярный вид монтажа для алюминиевых профилей. Это, конечно же, накладной. Здесь используются также подвесы для изготовления линейных простых светильников. Очень важное и большое преимущество для всех наших профилей – это, конечно же, наша полная комплектация. Вы... Мы поставляем из коробки профиль, рассеиватель, две заглушки, четыре крепежа. То есть все, что необходимо для монтажа. Не нужно искать, где какой рассеиватель, к чему подходит, какие заглушки, какой крепеж. Все сразу в комплекте. Также хочу вам сказать, что в ближайшее время у нас все необходимые аксуары будут поставляться и отдельно. Как открывается профиль, Нинель? Профиль, профиль открывается. Вы имеете в виду, как монтируются торцевые заглушки? Не очень понятную суть вопроса. Ну, наверное, да. Заглушки снимаются с торцов, снимается, демонтируется легко рассеиватель. Соответственно, светильник разбирается. Также монтируется сначала профиль а потом, соответственно, вставляется рассеиватель из игрушки. КАП-272, куда можно применить? А сфера применения в основном это кухонные подсветки. Очень популярный профиль кухня. Там как раз используется вот этот угол наклона на 45 градусов. Он еще по-другому называется угловой. Вот, э, спасибо за вопрос. Да, кстати, у нас есть еще угловые решения. Например, КАП-280, тоже очень популярная позиция. Также используется а в кухонной подсветке витрины, какие-то полки, стеллажи, то есть ну, достаточно популярный профиль. Там, где, там, где требуется какой-то другой угол рассеивания. Хочу отметить также профиль КАП-264. Это у нас единственный, единственный гибкий профиль, который позволяет его изгибать диаметром от 20 сантиметров. Вот внизу у нас есть пример на фотографии, пример применения, например, какие-то стены, имеющие неровные поверхности и изгибы. Также в ассортименте нашей компании есть профили увеличенного сечения, наша серия линий света. Здесь профиля начинаются от 35 на 35 на 35 миллиметров и заканчиваются достаточно большим нашим флагманским решением. Это КАП-265, который имеет сечение 75 на 75 миллиметров. Давайте мы вернемся опять на слайд, где начинаются большие профили. Здесь мы также привели QR-код. Со ссылкой на наш, на наш плейлист в нашем канале на YouTube, на YouTube, где вы можете посмотреть пример, пример применения данных профилей для, для сборки линейных светильников. Все чаще и чаще светильники собираются индивидуально. И как раз здесь наша компания дает максимальный интересный ассортимент этих профилей. В эти, профили какая лента... задают. В эти профили какая лента идет? И как подбирать ленту для профилей? Профиль большого сечения рассчитаны на достаточно большую нагрузку. Мы знаем, что наиболее распространенный диапазон мощностей – это от 20 ватт, от 20 до 40 ватт на погонный метр светильника. Соответственно, все эти профили свободно выдерживают данную мощность. Лента может использоваться совершенно любая. В больших профилях даже до 60 ватт на метр большие профили позволяют благодаря своей большой теплоемкости отводить тепло от мощных лент. А также хочу отметить, что ленту можно клеить и в несколько, в несколько линеек. Да? То есть широкие профили позволяют клеить до 3-4 лент в один профиль. Мы можем комбинировать, например, делать с помощью контроллеров, вклеивать ленты разного свечения, что позволит также управлять и делать светильник мультицветным. Вообще здесь сфера применения профилей она ограничена лишь только фантазией, да? поэтому мы можем собирать совершенно различные комбинации линейных светильников. Данные профиля имеют, могут не только подвешиваться, но имеют сферу применения как... как Накладные, подвесные. С помощью нашего подвеса КАП-1002 можно собирать светильники и подвешивать на высоту до полутора метров и регулировать. Здесь хочу отметить, что у нас есть несколько типов рассеивателей. Не только прямой, но и, например, как КАП-266. вот В нижнем левом углу рассеиватель имеет более скругленную форму для обеспечения угла рассеивания порядка 170 градусов. То есть если базовый профиль, ну, опять же, в зависимости от того, как наклеена лента, базовые профили могут обеспечивать угол рассеивания до 120-130 градусов, соответственно, вот этот профиль, он дает решение почти на 170 градусов. Обратите, пожалуйста, внимание на достаточно широкие площадки под приклеивание ленты в профилях. Они максимально оптимизированы. Подвеска крепится к профилю. Да, хороший вопрос, спасибо. На каждом из профилей есть соответствующая канавка с обратной стороны, куда, куда вставляется как раз подвес КАП-1002. Также данная канавка и дополнительный рельеф корпуса позволяет использовать встроенные крепежи для прикрепления для крепления профиля к стене. Более подробно вы, опять же, можете перейти на, на ссылку по QR-коду. Там ролик небольшой, посмотрите его, пожалуйста. Там как раз все очень-очень наглядно показано на примере нашей лаборатории, как мы, как мы собираем, какие, какой вариант доступен. Так, как я уже говорил, у нас есть профили большого сечения. Вот, например, КАБ-265, из него собираются достаточно серьезные светильники, Uh, некоторые виды профиля, как 265, 69 профиля, они имеют отдельную камеру для блоков питания, для аксессуаров, проводов и так далее. То есть мы, эта камера не только для... Uh, так, светильники мощные, нужно, нужна дополнительная изоляция от uh, поверхности, особенно от легко воспламеняемых поверхностей. Uh, камера не только позволяет отводить тепло, но и использует ее для каких-то дополнительных аксессуаров. Вообще КАП-265 uh, достаточно серьезная, решение для сборки мощных светильников в, в том числе и лофтах пространства. Нас задают вопрос, а КАП-265 поворотов нет? Конечно, есть. На данном слайде мы видим, что наша компания предлагает, наверное, даже не наверное, точно самый большой ассортимент дополнительных крепежных элементов к нашему профилю. Мы можем организовать практически любую конфигурацию. Мы можем соединить... В горизонтальной плоскости мы можем обеспечить переход со стены на потолок. Мы можем в горизонте на 90 градусов развернуть. Также можем собирать вплоть до октагональных светильников по 8 углов. Сделать есть даже тройной соединитель типа Y-коннектора. Здесь также на этом слайде различная ссылка, ссылка на QR-код. С правой стороны вы видите как раз вот этот поворот, о котором вы спрашиваете. как раз вот КАП-265, на его примере и показан, этот использован соединитель LD-144. Что из себя представляет подвеска КАП-1002? Внизу справа в модельном ряде вы видите, что это, по сути, два тросика, два дополнительных крепежа к поверхности потолка, либо перекрытия, и два крепежа, как раз которые входят в пазы на профиле а блок питания можно ли замечать наверху профиля? Конечно, можно. Все зависит от помещения, от сферы применения светильника. Если это обычное помещение, то, конечно, если вас не смущает какая-то эстетика, если блок питания, допустим, будет видно, то вы можете, конечно, же, использовать. Как раз у нас есть серия ультратонких блоков питания. Если светильники относительно небольшой мощности, да, то вы можете использовать нашу серию LB001. Она очень эстетична. И она, кстати, прячется, замечательно входит в, в корпус более профиля большого сечения. Ну и сверху также имеет посадочные отверстия для крепления. Вообще с профилями от компании Ferron можно создавать... Практически любые возможные конфигурации светильников, любых мощностей. Наши профили используются достаточно широко в разных пространствах. Это и коммерческие помещения, это и бытовые какие-то подсветки, это и, это и производство светильников. Итак, мы с вами рассмотрели основные Ленты 12-вольтовых -12 решений, 24-вольтовых решений. Мы с вами посмотрели, какие есть аксессуары, что необходимо, какие блоки питания предлагает компания «Ферона». Мы более подробно посмотрели группу алюминиевых профилей. Теперь мы с вами посмотрим, что же мы предлагаем для наружнего освещения. Конечно, эта лента, рассчитанная на напряжение 220 вольт. Это более экономичное решение в отличие от низковольтных лент, но здесь добавлен, конечно же, силиконовый корпус. Да, и дополнительные какие-то решения, которые позволяют эксплуатировать ленту с, условиями, с более строгими условиями для пыли влагозащиты. Наша линейка светодиодных лент для наружного освещения представлена уже. Современными решениями, что отличает наши ленты. Первое, это, конечно же, мы используем новый тип печатных плат без каких-либо проводов, только ведущих тросиков внутри. Все, все, все элементы расположены на плате. Прошу прощения, вот Алена задает вопрос. Упаковки меньшей длины планируется ли в продаже? Я так понимаю, этот вопрос был к профилю, Да. Все профили поставляются комплектами 2 метра и что-то меньшего мы пока А ленте. Упаковки меньше. Да, у нас есть упаковки в 12-вольтовых решениях по одному метру. Итак, поехали дальше. Лента 220 вольт. Наше решение представляет собой современный тип подключения. Первое – это, конечно, печатная плата. И подключение осуществляется коннектором без использования каких-либо иголочек. То есть сразу все защелкивается по, по типу достаточно мощной клипсы и обеспечивается достаточно хорошее, надежное соединение. Ничего со временем не окисляется. Мы также рекомендуем, и в нашем ассортименте появились термоусадочные трубки, мы рекомендуем использование при монтаже, при монтаже. Термоусаточные трубки у нас есть как раз прозрачные для этого типа лент, в том числе и прозрачные, на клеевой основе. Что также даст достаточно серьезное и надежное соединение, которое обеспечит необходимый уровень пыли влагозащиты. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание на именно современное решение наших лент. Плата, коннектор. Все достаточно качественно выполнено. Так. Так один сват RGB контроллер просто меняет цвет или есть, чтобы бегал цвет. Ну, в целом, вопрос понятен. Да, конечно, RGB контроллеры имеют различные сценарии освещения. Вы можете выбрать любой, можете. Опять же, почитать да, в инструкции, какие есть различные сценарии, чтобы понять, что у нас есть. Все инструкции также доступны на наших сайтах, каждому контроллеру отдельно. Так, я так понимаю, что бегал цвет, это относится уже к более серьезным лентам, пока таких у нас SPI-лент нет. Это так называемая адресная лента, но ее появление у нас планируется. Это решение достаточно дорогое. Подскажите, у какой-нибудь ленты планируются провода на обоих концах? Есть такая технология законцовывания лент при подключении, при, при, при монтаже. Вообще на обоих, на обоих концах лента ну, практически не припаивается, потому что это все из полексуаров и припайка, она осуществляется при монтаже непосредственно на объекте. Поэтому никогда нельзя предугадать точно, сколько конкретно нужно ленты и... Нет такого, что купили катушку и ровно-ровно 5 метров использовали на объекте. Это всегда какая-то некратная одному метру величина. Поэтому практически все производители, ну то, что практически все производители дают, предлагают ленту с проводами с одного конца, Так, поехали дальше. Хочу обратить ваше внимание, что наша лента ЛС-705, это уже 11 ватт на метр, она выполнена на сверхярких диодах, это уже не 28-35, а это 57-30, это сверхяркие диоды средней мощности, лента обладает достаточно высоким световым потоком. Вся лента рассчитана на напряжение 220 вольт, поставляется на катушках по 100 метров для ленты 4,4 ватт на метра и для 11 ватт на метр это 50 метров на катушке. Какая кратность реза лент? Кратность реза 1 метр. Здесь зачастую возникает какое-то неудобство да, при монтаже, но учитывая достаточно <coughs> длинные пролеты при наружном освещении эта проблема решается достаточно просто: либо чуть, -чуть меньше, чуть меньше длины лента, либо дополнительный, скажем, дополнительный конец куда-то прячется. Здесь еще важный момент, почему данная лента используется в основном для наружного освещения, потому что лента не имеет какого-либо блока питания, драйвера. Она подключается через простой диодный мост, который носит функцию выпрямления, да, преобразования напряжения из переменного в постоянное, поэтому лента имеет стопроцентную пульсацию. Конечно, такая лента не рекомендована к использованию в, в внутренних помещениях, там, где... Имеется постоянное пребывание людей, потому что при, при такой, таком уровне пульсации возникает дискомфорт в глазах. Вот, вот замечательный вопрос. При смене температуры не дает усадку? Нет. Да, ну Конечно же, как и любой материал, есть некоторые изменения в геометрии, но они совершенно незначительные, и лента при нормальных условиях эксплуатации восстанавливает свой размер. То есть э, эти все температурные деформации, они имеют минимальный-минимальный характер. Нет такого, как усадка, усушка, утряска, то есть лента сохраняет свою геометрию. Тоже очень важный момент, часто спрашивают, хочу обратить ваше внимание, что эта лента не является самонесущей, она всегда требует какие-то дополнительные конструкции, это либо она размещается в дополнительный профиль, либо натягиваются какие-то тросики, в общем-то ее нельзя натягивать при монтаже она не является самонесущей. Об этом тоже достаточно подробно написано в наших инструкциях по эксплуатации, поэтому вы можете с ними подробно ознакомиться. Но этот нюанс тоже учитывайте. Также у нас есть весь перечень необходимых аксессуаров для подключения лент на напряжение 220 вольт. Есть все необходимые соединители, коннекторы, Сетевой, сетевые шнуры, соответственно, для подключения ленты к сети 220 вольт. Заглушки, крепежи, ну и также, конечно же, контроллеры для управления цветной лентой. Вы, вы видели, что у нас есть замечательное решение LS, лента LS706. Как раз она мультицветная с RGB свечением. Здесь хочу отметить, что наша лента LS706 имеет достаточно высокие световые потоки для, этих, для вообще этих лент. И освещение получается очень сочным и красочным. Отдельно остановимся на достаточно хорошем и уже набравшем свою популярность и решение. Это неоновые светодиодные ленты. Почему неоновые? Дело в том, что данная конструкция выполнена с помощью с применением матового силиконового рассеивателя, который дает мягкое свечение по, и очень похоже на старый тип ламп, ламп в которых были э, газонаполненные лампы, которые давали такое же равномерное свечение. И как-то очень прочно закрепилось это название. И также эти ленты стали называть неоновыми, хотя на самом деле они, конечно же, светодиодные. Здесь в этих лентах уже идет другое расположение печатной платы. Она оно располагается, оно располагается на, под углом 90 градусов с поверхности. Да, данный рент также рассчитан на температуру эксплуатации от, от минус 20 до плюс 40-60 градусов. Да, мы планируем добавить ассортимент Ну, Adjibineon, так скажем, не самое востребованное решение, но мы, конечно же, его безусловно добавим. Сейчас появилась уже возможность, мы тестировали эти вещи, если раньше... Технологии не очень позволяют э, предлагать качественное решение, то теперь мы в ближайшее время это сделаем, конечно же. Но э, здесь хочу отметить, что, конечно же, самое, самое популярное решение для неоновой ленты – это, конечно, э, моно, моноцветные. Это 3000 керлин, это 6500 тысяч керлин. Э, мы добавили линейку 4000 керлин тоже, э, нейтральный белый свет. Также у нас есть все основные цвета – это желто-зеленый, синий. И красный. Вот как раз на слайде вы можете увидеть внизу фотографию да, применения ленты. Также QR-код, вы можете посмотреть, как собирается эта лента наша. Вот, в общем-то, решение очень очень добротно и качественно выполнено в пвх корпусе. Силиконовый рассеиватель. Все наши ленты поставляются, <coughs> весь него идет в катушках по 50 метров. Ленты достаточно высокой мощности, в отличие опять от большинства... Компании, которые присутствуют на данном рынке, у нас есть ленты и 12, 12 ватт на метр. Также наши неоновые ленты оснащены всеми необходимыми коннекторами. Обращаю ваше внимание на наличие у нас специального крепежа длиной 1 метр. Данное решение позволяет монтировать ленту в красивые ровные линии. Без, без прогибов, провисов, и как раз этот профиль позволяет ленте долго и надежно служить. А если минус 30, то что будет при работе? Ничего не будет, она спокойно будет работать. Вообще светодиодные источники могут работать и в экстремальных температурах. Мы знаем, что наши... Наши многие изделия работают и в минус 50, и минус 40. Мы, безусловно, указываем рабочие температуры как, как гарантированной рабочей температуры. И, соответственно, под них рассчитываются все часы работы да, и определяется именно гарантия устройства. В ассортименте нашей компании есть решение для праздничного освещения, для площадок, для территорий, так называемая лента Duralight. Решение уже достаточно старое для рынка светотехники, себя закомендовало неплохо. Что это такое? Duralight представляет собой полый шнур ПВХ, внутри которого размещены светодиоды на токоведущих направляющих. Все прозрачно, все видно. В настоящее время это решение используется только для декоративной подсветки уличной. Мы часто его можем видеть на каких-то новогодних инсталляциях, площадках, создания световых фигур для оформления рекламных надписей. Ну, в общем-то, вот основная сфера применения а не ленты Durolight. А в ассортименте нашей компании есть два вида. Это двухжильный Durolight для статического освещения, то есть это моноленты, либо белые, либо сочетание цветов, либо цветные. Также у нас есть уникальное решение, это трехжильный DuraLight, который как раз работает в режиме эксплуатации RGB. К нему есть контроллер соответствующий, который можно приобрести еще и отдельно. Чем же уникален наш DuraLight RGBV? Тем, что этот цветной дюралайт с тремя кристаллами в чипе. С помощью него можно организовать практически любые динамические сцены освещения. Доступен любой цвет освещения. Управление, как я уже говорил, осуществляется с контроллера. Его можно купить и отдельно тоже. 8 статических режимов, 9 динамических. То есть достаточно интересное решение. В отличие от некоторых подобных решений, представленных на рынке, наш как раз, как я уже говорил, у нас в каждом чипе три кристалла, поэтому получается очень насыщенная и яркая цветовая картинка. Итак, подведем краткий итог. Какие преимущества светодиодной ленты от компании Ferron? Первое. Это достаточно высокие эксплуатационные характеристики. Мы работаем над техническими параметрами наших лент, мы постоянно их улучшаем, мы дорабатываем э, нюансы, мы четко следим за развитием технологий. Э, наши ленты производятся на достаточно крупных производственных площадках, размещенных в Китае. А, в общем-то, наша компания э, предлагает все ленты с высокими индексами цветопередачи. Это очень важный момент. Все ленты имеют индекс больше 80. А, мы имеем... Широкий спектр качественных аксессуаров, выполненных из хороших материалов. Мы имеем большой выбор профилей, предлагаем все комплектующие для сборки светильников. С нами можно собрать практически любой светильник и решить все основные задачи по организации как от декоративного, так до профессионального основного освещения. Наша компания «Ферон» постоянно пополняет свой модельный ряд светодиодных лент и решений. Мы, как я уже говорил, работаем над улучшением характеристик наших лент. Наша основная цель – это сделать доступными и качественные решения в данной области. Вся необходимая информация по нашим лентам расположена, располагается на наших сайтах. Все параметры, характеристики, инструкции, дополнительные файлы для работы доступны на наших сайтах shopferon и feron.ru. Если вам чего-то не хватает, вы можете всегда обратиться в, к нашим менеджерам, и по запросам мы можем предоставить вам э, какую-то дополнительную информацию. В любом случае, мы очень чутко следим за э, пожеланиями клиентов, и мы открыли все наши параметры, всех наших клиент. вы можете открыто все посмотреть. Мы ничего не скрываем. Сделайте конференцию, помогите нам так. Ну, я передам ваши пожелания коллеге, и, конечно же, э, я думаю, вам... Итак, коллеги, я благодарю вас за вопросы, за ваше внимание. Я думаю, что теперь вы визуально представляете, и какой, у нас, какой модель ряд предлагает наша компания, какие задачи можно решать с помощью нашей светодиодной ленты и всех необходимых комплектующих. Обращаю ваше внимание, что мы не просто продаем ленту, а предлагаем уже готовые наиболее востребованные решения в виде сочетаний и комбинаций лент, блоков питания, аксессуаров и профиля. Здесь решение очень хорошее и для магазинов, и для проектных организаций, это и для B2B сегмента. Следите за новостями нашей компании. Еще раз благодарю вас за внимание. Всем хорошего дня.